В этом уроке давайте подведем итог, а как же можно все-таки получить криптовалюту. Не все будем способы мы использовать, но вы должны понимать, какими же способами можно получить криптовалюту вообще, какие существуют. Но первый, самый важный способ, который мы будем в большинстве случаев использовать, это можно купить на централизованных криптобиржах. Это так называемые будут у вас чистые монеты, чистые активы. А что значит чистая? То криптовалюта очень часто может быть связана с различными криминальными структурами. И если вы покупаете криптовалюту, криптовалюту на централизованных биржах вы можете гарантированно знать что у вас никогда не будут никаких проблем с законом что все активы которые вы покупаете на централизованных биржах они все будут э, законные чистые и не будут связаны никогда ни с какими-то махинациями то есть за это отвечает биржа и за счет этого биржа очень часто многие биржи проводят верификацию всех своих клиентов и поэтому через централизованные криптовалютные биржи никогда не проходят грязные так называемые активы, но особенно это связано с такими известными криптовалютами как эфир или биткоин. То есть здесь вы можете гарантированно знать, что у вас никогда проблем с законом не возникнет. Это огромный плюс. Вторая возможность купить на децентрализованных биржах, и вот здесь уже есть возможность получить некие не всегда чистые активы. Но мы не будем вообще касаться этой работы с децентрализованными биржами. Я кратко расскажу, что это такое, чем отличается. Но это более сложный процесс покупки. И для начинающего, и для целей да, и заплатить за что-то, за какие-то товары, услуги, криптовалюты, лучше воспользоваться централизованными биржами. Это проще для вас. Не проблема для вас пройти верификацию. Также я скажу, биржи, на которых не обязательно можно проходить верификацию, можно анонимно купить активы, но возможность вот вторая тоже существует. Следующая возможность это купить через обменник. Оно, вот, один из лучших обменников, которым используются, многие пользуются, это BestChange. Здесь возможность купить можно как стейблкоины, что это такое, будем говорить, биткоины, эфиры. И здесь есть возможность обменять фиатные деньги на криптовалюту, также криптовалюту обратно на фиатные деньги. И также тут есть возможность вообще без верификации анонимно купить за наличные средства, получить сразу на свой криптокошелек биткоин. Здесь вот есть возможность получить так называемые грязные монеты, с которыми могут у вас потом в дальнейшем возникнуть проблемы, если вы их заведете на какую-то централизованную биржу. Но всегда есть возможность опять же продать любые биткоины, эфиры на децентрализованных биржах. Но тут я уже вдаю, вдаюсь в некие такие уже тонкости. Я думаю для вас это, ну да вы должны это все-таки понимать, знать, что есть такая опасность. Но всегда знайте, что на централизованных биржах вы всегда покупаете чистый биткоин. Также есть возможность намайнить в некоторых сетях криптомонеты за некие расчеты, да, как мы говорили, что майнинг это выполнение сложных математических задач для получения нового блока в цепи блокчейна, и за это вы получаете вознаграждение. Можно это сделать на собственной ферме, которую вы можете собрать у себя дома, не знаю, на даче и получить тоже криптомонеты. Эти монеты тоже всегда являются чистыми, абсолютно легальными. То есть они появляются в результате майнинга. То есть тут никаких махинаций с этими там, биткоинами э... фирме у вас не может возникнуть. А вторая разновидность сейчас очень популя... популярна – это облачный майнинг. Поскольку собрать собственную так называемую ферму, на которую вы можете майнить криптомонеты, очень дорого, особенно там биткоин. А вот облачный майнинг, когда вы арендуете оборудование – Платите за эти деньги и, соответственно, тоже можете получать за это криптовалюту. Для, почему это все дорого? Потому что, во-первых, требуется много энергии. И, как правило, вот эти фермы, майнинговые фермы, собираются там, где, во-первых, дешевая электроэнергия. Кроме того, вам потребуются ну, мощные видеокарты. А для майнинга, например, биткоина, специальные асики, специальные видеокарты которые заточены на э, майнинг только биткоинов и различные дополнительное оборудование все это стоит дорого все это э, вот для все это не быстро окупается и поэтому вот облачный майнинг аренда оборудования оно как бы тоже популярно но тут важно еще как бы не попасть на мошенников, потому что часто бывает вкладываются в какой-то майнинг, потом вдруг оказывается, что собрали денег и это вообще фирма исчезает. Поэтому здесь есть некая опасность, когда ты сам собираешь майнингую ферму и ее используешь, то, конечно, все просто и понятно. Но тут нужно погружаться в этот процесс, и это совершенно отдельное направление, которое никак в этот курс не входит. Здесь я просто сейчас освещаю возможности, какие есть. И есть следующая еще одна возможность, это путем стейкинга. Фактически это аналог банковского депозита. Это используется там, где есть технологии не путем майнинга, а можно добывать новые криптомонеты путем стейкинга, то есть доказательства доли владения, proof of stake. Здесь важно, что есть некие ноды, которые чем больше они имеют в своем распоряжении криптомонет, тем больше они получают за это комиссии. Потому что они живут на комиссии, которые платят участники сети. Кто-то кому-то перевел денег, заплатил немножко комиссии. И вот эти вот ноды, которые обслуживают и являются э, при помощи вот консенсуса вот, доказательства э, proof of stake, они э, подтверждают транзакции, они получают, живут с комиссии и им выгодно вот вы и даете фактически в долг вот этим э, нодам, этим крупным участникам и они за это вам по сути платят некий тоже же денежку фактически это является аналогом банковского депозита и крипто которые вы можете купить вы можете даже в некоторых кошельках про это буду говорить положить в стейкинг и они у вас вроде как лежат в кошельке и при этом приносят еще дополнительный доход вот за счет того что в сети в крипто сети существует стейкинг опять же да либо технологии стейкинга, либо технологии майнинга, может быть. И бывают еще дополнительные, более хитрые, там, различные комбинации и более сложный э, алгоритм консенсуса. Про это говорили в предыдущих уроках. Но самое основное, на что мы будем делать упор, мы будем, конечно, покупать на централизованных криптобиржах активы и оттуда уже с централизованных бирж выводить на свои личные кошельки, которым уже доступа других участников, никаких третьей стороны уже там не существует. Но все более подробно буду рассказывать, и вам будет становиться от каждого урока все понятнее и понятнее. Тогда уже перейдем непосредственно к практическим вопросам, открытие кошелька, как он устроен, как выглядит и так далее. Встречаемся в следующем уроке, будем продолжать изучать.